Ребят, многие из вас знают, а многие нет, что у меня открылся еще один канал, который называется Мультиксю, так что там классные интересные анимации, на которые хочется посмотреть, так что переходите по ссылочке и подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Люблю. Блин, мне так нравится мой цвет волос, он такой коричневый, как у медвежонка. Блин, я похожа на медвежонка. Не, не, не просто ж а плюшевая Ксюша. А ныне Ксения Гара. Так, всем привет, кисы и коты, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы смотрим новые хэллоуинские пранки для школы. Это будет очень красиво, уверяю вас. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будут вести всю неделю. Считаем. 1, 2, 3... Ноль. Все те, кто поставил лайки, и выдача, отправляется к вам, но ну, а мы начинаем смотреть там. Смотрите, я же говорила, будет красиво. Посмотреть на ее платье, вечеринка, вот это все, огни, вот это все мигает. Это очень качественно все. Мне нравится смотреть такие видео и герои здесь классные. Фу, я бы не стала это жрать никогда. Правда, у меня визуал такой конкретный, что я не могу такое есть, даже если я знаю, что это не по-настоящему. Я такая вообще брезгунья. Как противно это все выглядит. Согласитесь? Но франк классный, очень эффектный. Мармеладка в яблоке червивая, это капец круто. Бокал, костюм. Все нравится. Тут у нас... Вау! Вау! Какая красивая мертвая снежная королева. Или кто она, как вы думаете? Ну, что то такое? А, она сейчас, не дай бог, ее кровью обольет. У нее красивое платье. Не надо делать такую подлость. Оп, оп, оп. У нас целая баночка сейчас будет с чем. Пш. Типа нечаянно. Не надо на платье. Я вас прошу. О, это слизь. О, это слизь. Нифига себе. фу. Максимально сопливый пранк на платье. Офигенное. Бах. Кто боится лопающийся шарик, я боюсь. Я не могу, когда кто-то надувает шарик, я думаю, боже, пожалуйста, хоть не лопни. Я не знаю, я вижу, что его надувают. Я понимаю, что он может лопнуть. Но я не хочу слышать этот гребаный звук. Главное, что потом отмылась. А, это я знаю. Типа она сейчас укусит яблоко. И.. И все. Свежесть дыхания облегчает понимание. Это можно пожевать, да. Че, они задумали? По... О, фу. У кого есть арахнофобия? У меня. Короче, Хэллоуин не очень-то мой праздник, походу. Если только я не начинаю озорничать сама и всех разыгрывать. Когда разыгрывают меня, я такая... Мама? А -а -а -а! Худи? Портфель? Башка? рука о oh, как это выглядит страшно криповенько это жестко это жестко как такое придумали тусуемся тусуемся мы тусуемся вот тут такие я короче какой-то бешеный из психушки а это с тюрьмы с безрав ведьма Ммм, ммм, и утопленница, по-моему. А-а-а-а. Поняли, как это делается? И теперь она поворачивает руку, и у нее визуальный обман. Бах! Так. Так. Да не смотри, смотри на меня. Куда ты там смотришь? Бум. Полтергейст. Бежим отсюда. Сейчас что-то будет. Мне кажется, кто-то стоит за полкой. В Хэллоуин вещи могут сами падать. Сейчас будет страшно. -а -а -а -а -а! Жесть. Это капец страшно. Но только нужно подгадать, чтобы твои друзья пришли реально туда. Заниматься своими делами. О, оставьте мне один хотя бы, а. Я хочу к ним на вечеринку, у них столько вкусной еды. И классные костюмы, они не прикольные. Что ты веган или что ты все пораскидал, что ты делаешь? Настоящее мясо, то есть неприготовленное, типа с кровью, типа котлета, Замороженное, охлажденная. Офу, фу. Это жестко. Вода. Коричневая фигня какая-то, которая стала красной. Похоже на мискота. Эффект произведешь по-любому. а а, а Подпишешь? Нет. Блин, они такие прикольные все. Священник стоит. Священник это типа учитель. Что мы там будем делать? Книга проклятия это. Учитель. Как сделать книгу проклятия? Расскажите. Берем полиэтиленовый мешочек. Наливаем искусственной крови. Так, потом что? А как она не проливается? Ее склеили? А, -а, а эффектно! Учитель сам такой... Нет-нет-нет-нет-нет, я не хотела! Учитель, учитель, учитель! А -а -а -а. Простите за такой неледи смех. Две подружки как-то вечером что-то хитрое мутили. Давайте же посмотрим, что. Тут приходит учитель. Извините, мы уходим от Схедова. До свидания, Ну что-то они там ему сделали. Он сейчас что-то не сделали ему. Сейчас он, наверное, сядет. а Там что-то есть. Что будет? Эволюция написана. Фу, скалопендра. Так, берем вот эту такую вот капсулку от таблеток, короче, от витаминок. Наливаем крови. О, офигенная идея! И в степлер ее. Это вы понимаете, что будет? Это так офигенно выглядит. Ну все, учитель, доставился ты двоечки. Так, так, так, так, так. Поделишься со мной? Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Ну, там нифига не сюрприз. Там сюрприз, но очень плохой. Да. Ну, я подумала бы, возможно, это кроваво выглядит, но, возможно, это малиновый какой-то сироп. Этим я себя успокаиваю. Нормально же, смотри, я своим мертвым ртом Вода, краситель, без красителя в хелло ничего не обходится, поэтому запаситесь, если вам надо. Брап. Наполняем шприц, протыкаем, а вот как они это сделали, не распаковывая. Пимс, все, мерзко. Ну что ж, замигал свет. Когда мигает свет в любом члене ужасов, это значит, что пришел монстр, и тебе хана. Либо еще есть вариант, что начинает холодно становиться в помещении тоже. А блин! Это очень страшно! Это пипец! Просто самое ужасное, что может быть, когда в такой позе вот это вот все. Это просто ужаснее, ничего не придумаешь. А! Идешь по коридору, да, свет замигал, и такая тварь просто выруливает за угла и на тебя такая. Да вс. Вс. Mm -hmm. Желатин. Вода. много много много много глаз. Так, по капельке в каждую ячейку. Да, это реально получается слоисто, оно не перемешивается. Ванилька, ванилька. Угу. Заполнили. Ну и краситель, естественно, без него вообще в этом мире никак не обходится. Мы рисуем типа капилляры. Ями ah, Попробовали бы? Я бы да Прям так смачно <с> Капец, они 350 раз Поменяли костюмы уже mm, Наверняка вкусно Да и пофиг Что стрёмно выглядит, это же Хэллоуин, Можно и глаз есть. Это было офигенно. У нас теперь с вами есть идеи на миллион-миллион хэллоуинов вперед. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Я вас очень люблю. Целую. Пока.